Привет, друзья! Сегодня мы с вами отправляемся в деревню Новые пруды Новосельского района Орловской области. Посмотрим, сколько домов, сколько жителей. Приятного просмотра! Понятно, живет кто? Не, не живет. Здесь пчелы жужжат, скорее всего здесь пасека чья-то, очень-очень много пчел. Да, здесь чья-то пасека. Дом завалился. Ну, вернее, крыша провалилась. Дом из кирпича построен. Раньше здесь шла дорога по деревне. Провода идут дальше электрические, тропинка тоже дальше идет, идем дальше, возможно здесь электрики проезжали, осматривали линию. Еще домик нежилой, зарос в зарослях, вот с той стороны домик стоит, деревня идет, идет далеко-далеко, а домов вообще не видно. еще домик собачка то дом есть хозяева хозяева никого не видно собака гуляет. Вот еще домик заброшен, и еще рядом дерево свалилось на него, вот еще дома. Кто-то живет. Хозяева. Есть кто? Как вымерло все? Следующий домик, но я думаю, что здесь никто не живет, хотя телевизор разговаривает, Постучаться. Слышно телевизор разговаривать, а либо радио Постучало, никто что-то не выходит Спинка натоптана. Это уже никого не видно. Есть кто? хозяева котенок один котенок ну друзья это последний дом в этой деревне электричество до сюда идет дальше домов нет трактор стоит сараечки валятся ну кто-то наверное работает на тракторе, может на обед приехал или на выходной, но этот домик заброшен. Никто не живет здесь. Вот такая деревня, друзья, новые пруды. Прошли всю деревню с этой стороны. А с другой стороны тоже, видно, да, стоят дома, но они уже заросли бурьяном. Дороги вообще нет, еле пролез. В последнем, в двух-трех домах последних, там видно вроде кто-то живет. Даже в одном телевизор, то ли радио разговаривает. Но я покричал, покричал, никто не вышел. Возможно, бабушка какая-нибудь или дедушка. И вот вначале тоже один дом жилой, где трактор стоит. Но тоже никого не видно. Сейчас посмотрим на эту деревню с высоты. И на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, отзывы. Всем до новых встреч.